Всем привет! Вы на канале Виктории Золеско. Я хочу вам представить нашу новую работу – силиконовую куклу из э, силикона на платине американского Ecoflex. А плотность у этого силикона 30. А куколка рос, ростом 50 сантиметров, очень гибкая, можно сосочку вставлять небольшую в ротик. Все на все мягенькая. Последний слой кожи этой куклы матовой поэтому она не требует обработки присыпками или какими-то другими пудрами То есть у нее бархатистый, бархатистая кожа сейчас я покажу как она выглядит без одежды и ее функции основные это она может пить из бутылочки водичку и писать сейчас мы ее разделим. платьица на куколке эксклюзивная пошитая специально для нее во время переодевания куклы будьте предельно аккуратны с ней, потому что это коллекционная вещь ручной работы, требует бережного ношения. Не тяните за пальчики, за ручки, тогда ваша куколка будет радовать вас очень долго. Головку тоже лучше поддерживать. Волосики у этой куклы из махера, русый цвет, прошиты аккуратненько. Бровки тоже махер, прошиты и проклеены. А реснички приклеены, а глазки стеклянные. Вес у этой куклы 3 килограмма 200 грамм. Сзади сейчас я тоже покажу, как она выглядит сейчас вот таким образом, перевернем ее, вот так вот, ножки, ручки теперь покажу как она будет пить сначала нужно, а водичка обычная тут побольше сделать э, дырочку, чтобы лучше проходила водичка смеси я не рекомендую молочные потому что они могут оседать на стенках желудка и будет неприятный запах со временем куколка поступит в свободную продажу ее можно будет приобрести на ярмарке мастеров у Дмитрия Залесского. Или на ebay. На международном аукционе ebay. Я надеюсь, это видео было интересно для вас. Ставь, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всех рада видеть. До скорой встречи. Всего хорошего.